Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня решил начать приготовление праздничных рулетов к столу. По моему замыслу, раз они праздничные, то должны быть сочными и нарядными. Поэтому купил в магазине вот такой кусок говядины. Это шмат с пуза, теленка, смотрите, какой-то разделяется на такие прослоечки. Очень классный. Купил свиную вырезку и купил кусок иберийской свинины. Видите, какая куча жировых прослоек, практически мраморное мясо. Этот отруб у испанцев называется секрету. В случае со свиньей секрета де сердо. Серда по-испански свинья. А находится он на свиной туши вот здесь. На себе не показывает, сейчас кажется. То есть сразу за передним окроком, чуть ближе к заднему, на поверхности ребер. Размером практически всегда примерно с ладонь и по толщине в том числе. Сегодня я мясо только засолю, а через несколько дней подвергну тепловой обработке. Для начала надо вот этот шмат зачистить от пленок. А для большей сочности засаливать буду шприцеванием. Разведу в кипяченой воде поваренную соль, нитритную, сахар и пищевые фосфаты. Точно такие же фосфаты, какие добавлены, например, в плавленный сыр. Разве что в плавленом сыре их в 8 раз больше будет, чем в моем мясе. Да, сразу не сказал. Я всегда практически отвешиваю соль, пряности, нитриты, соль, фосфаты при помощи вот таких вот точных весов. Очень давно их купил уже китайцев на Алиэкспрессе. Вот такие вот. Они позволяют отвешивать специи и пряности с точностью до 1,1 грамма. Это круто. Так что, если хотите точности на кухне, тоже пользуйтесь такого типа. Кому лень искать на Алиэкспрессе, я постараюсь найти ссылочку на такие и в конце ролика. Нет, просто под роликом в описании оставлю ссылочку. Фосфаты нужны для повышения влагоудерживающей способности мяса. Оно же по тепловой обработке будет сок терять, вот чтобы меньше его потеряло. Я их и использую. Купить их можно практически в любом магазине для колбасников. Ищите такие в интернете. Да, можно без фосфатов готовить такую штуку, но тогда продукт получится менее сочным. Я использую, не парюсь. Кстати, беру их в магазине ем колбаски. Павел, хозяин магазина, огромное спасибо. Респект, и уважуха. Все растворилось, можешь шприцевать. Воспользуюсь обычным медицинским шприцом. Обкалываю за расчет 200 граммов рассола на 1 килограмм мяса. А остаток рассола я его готов на 5% больше, чем нужно. Распределю сверху мясном зале. просто залью куски мяса сверху и все. Положу вот все в емкость. И пусть он сверху будет. Просолю все будет в холодильнике несколько дней. Конечно, пару раз в день постараюсь из холодильника мясо доставать, переворачивать на другой бачок, чтобы бульдюр равномерно просаливалось. Встретимся через некоторое время. Продолжаем разговор. Прошло три дня, и сегодня можно завершить процесс. Мясо я вынул из холодильника пару часов назад, даже два с половиной часа прошло, оно уже прогрелось до комнатной температуры. И сейчас остается только собрать рулеты и отправить их на тепловую обработку. Кусок говядины надо разделить на две части. У меня будет два рулета. Один – это говядина вырезка, а второй – это говядина и секреты десерта. Заматывайте воду в коллагеновую пленку. Из магазина «Ем колбаски». Так как рулеты праздничные, использую обсыпку из пряностей. Яркую такую. Вы составляете набор пряностей на свой вкус, и я воспользуюсь готовыми. Очень они мне нравятся. Так, говядинка и вырезка, вот так. А сверху опять смесь пряностей. И надо очень плотно свернуть в рулет. Чтобы пленка лучше держалась, смажу ее смесью рассола и выдержившегося мясного сока. Ну и остается затянуть сетку. Годится любая, можно даже в аптеке купить. Я наебы и нашел. А натянул на кусок пластиковой трубы для удобства. А теперь со вторым рулетом то же самое, только набор пряностей использую уже другой. Отлично. Ну, обязательно конечно. Теперь тепловая обработка. Я буду ее проводить в духовке. Конечно, можно было бы батон такого типа и подкоптить, но мне сегодня этого не хочется, потому что я считаю, что аромат копчения, даже самый легкий, будет конкурировать с вот этим набором пряностей. Так что духовка. Обязательно нужно контролировать температуру в духовке и в батонах. Я для этого воспользуюсь термощупом. Первый этап ⁇ обсушка. Первая текущая температура духовки, вторая, третья, соответственно, первый, второй батон колбасы. Он будет идти примерно 40-60 минут при температуре, я назвал, 50 градусов с конвекцией. Затем второй этап ⁇ обжарка. Температура 80-85, конвекция также работает. Этап обжарки будет длиться до достижения температуры в центре батона, температуры 45-50 градусов. Затем я налью кипятка на противень самом низу духовки, и начнется процесс варки паром с конвекцией при той же температуре. До достижения температуры в центре батонов 70 плюс-минус 1, после чего очень быстрое охлаждение. То есть достигла температуры 70, сразу выбираю, сразу быстро охлаждаю до температуры не выше плюс 8, после чего убираю в холодильник на сутки. Зачем? Все расскажу завтра. Э -э встретимся на пробе. Ну, пора пробовать Начну я наверное Вот с этого кусочка Это свиная вырезка И говядина Аромат мяса такой ветчинный. причем на него накладывается очень мощный аромат пряности Существует... классно сочно пряно мне кажется в качестве нарезки для праздничного стола это очень нарядно и очень здорово ладно кусочек даем позже сейчас второй кусок значит второй кусок это у нас Опять же, говядина с куском вот сер... секрета десерда, то есть кусочком, который вот отсюда идет, свинины, жирком. То есть это менее постный кусок. И с другим набором пряностей. Вот кунжутные семена в обоих смесях. Прям очень классно, очень к месту. И, наверное, вот этот кусок с жирком более интересен. Если вы не сможете найти именно такой труп, то используйте в качестве второго составляющего, кроме говядины, например, свиную шейку. Будет, будет очень хорошо. Слушайте, отлично получились рулеты. Мне прям нравится. Я бы, наверное, в пряности добавил немножко побольше бы перца черного и, может быть, чеснока. Мне нравятся вот такие мясные рулеты с чесноком, а в составе этих пряностей чеснока нет. Вот он был бы очень хорош я считаю. Но я не настаиваю на этом наборе пряностей. Сами выбирайте, сами собирайте все, как вам нравится, делайте, будет очень классно. Что касается выдержки после того, как рулеты подверглись тепловой обработке. Если вы сразу в горячем виде разрежете, они вам покажутся чересчур солеными. Я не знаю, с чем это связано, но из всего моего опыта приготовления колбас, ветчин, докторских колбас, в горячем виде, сразу после приготовления, изделие всегда кажется более соленым, чем оно потом оказывается на самом деле, вылежав хотя бы сутки в холодильнике. Учитывайте этот момент при своих пробах. На этом позвольте себе прощаться. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. А меня ждет это мяско, эти рулеры. Обалденные. О.